А перед началом этого видеоролика хочу вам сказать то, что этот ролик записывался целых два дня. Желаю приятного просмотра. Ну а мы начинаем. Сегодня мы будем проверять разные интересные факты в игре под названием GTA San Andreas. Начинаем. Нажимаем прекрасную кнопку скачать торрент. Нажимаем показать в папке. И вот эта прекрасная игра. А на это не смотрите. Нажимаем скачать. Закрываем нафиг все окна. И открываем торрент. Ну, в принципе, все данные есть. Нажимаем скачать. Ничего себе, здесь много игр. Ждем загрузки ГТА. 6, 7, 8. Давайте сыграем в игру. Вы, вы должны будете после каждого процента находить мышку. Вот где сейчас она находится. 9, 10, 11, 12, 13, 14 тридцать семь, а нет уже тридцать восемь. ммм, а скорость то быстрая быстрая. пятнадцать минут. ладно время еще не спать, а нет спать. сорок четыре, сорок пять, сорок шесть, шестьдесят два, шестьдесят три, семьдесят четыре знаете как-то чуть-чуть тупанул вот это вот что ладно заходим в папку заходим в папку когда с андре нажимаем статуп нажали да и ожидаем Устанавливаем язык. Установить. А, сколько? Сколько? Вообще, диск F это моя флешка. Установить. Окей. Нет, я не дурак. Я не буду считать каждый, каждую половину процента. Э, как каждый кадр. Нет. Просто ожидаем скачей. А, кстати, чтобы быстрее скачивалось, надо закрыть все окна. Да, и это тоже. Ух, открываем бандиком. наконец-то, завершаем. А, кстати, уже 12 часов ночи. Ну ладно. Что с этим делать, а? Открываем на аналас. не знаю пишет ли сейчас я сейчас точно не знаю пишет ли у меня сейчас игра но я не знаю, можно ли это будет вообще проверить думаю, что-нибудь там смогу смонтировать продолжаем если что, напоминаю, сегодня мы снимаем те самые пугающие факты в игре под названием GTA 7 И на, И на этой машине едем, вообще ждем ночь Ночь, где же ты? Если верить мифу Майнкрафта, то если мы поспим, то время продлится на 6 часов вперед. давайте проверим Едем в дом Отмечаем дом на карте, который мы купим ДАЧА! Пока. Хай. Гудбай. Люто фризит по записи. За мной погоня. А, нет, уже не за мной. Пока. А нет. Хай. Гудбай. Привет, да? Дарова, бро. Короче, я тут понял, что мне нужна другая машина. Выходим. Идем. Садимся толкаем чела и сваливаем, ѣх ѣх, залетаем, стоп, пять секунд полет нормальный, дрифт, стоп, короче пока ехал все снял, выходим, дверь закрываем и дом покупаем, блин, этот тактист бешеный какой-то, заходим, открываем Залетаем. Сейвимся. Кстати, это мое сохранение. Да, да. 16.34. Наверное, сейчас ночь. А, нет, день. Заходим. Вообще, когда в этой игре бывает ночь? Это издевательство. Луна-то где? Подождем. Выходим. Так, я что то сомневаюсь, что в этой игре есть луна. Садимся. Куда прёшь, а? Короче, факт в том, то, что если мы будем стрелять из любого оружия в луну, то она станет больше. Но луны я здесь не наблюдаю. Тут-ту-ту-ту-ту. Есть одна идея. Эх, не знаю такого человека, который играл в GTA San Andreas без читов. Луна вообще какая-то неестественная. Ну ладно, я безмятный Пока лечу за юзу еще один чит. Пистолет. Не, луна явно больше не стала. Дробаш? М -м, спасибо. Ну вот, видите, я стреляю. Бам-бам. Ни хрена. Пулемет. Ничего. Акр. Ничего. Снайперка. За кадром я очень сильно орал. Что? Какого черта? А? Какого черта? Это ж каких размеров она может стать? Короче, там ограниченный размер, смотрите. Это максимум. А нет, это максимум. Вот это максимум. Да, это Россия. Именно в России такие. Да, это это Луна больше, чем, наверное, планета наша. Может в реальности тоже взять и купить эту винтовку и в Луну пострелять, а? Может увеличиться. Так, мне нужна машина. Спасибо, кто-то обосрался на моих звуков. Закрываем дверь. И едем проверять следующий миф или факт. Не знаю, что это. Но это был факт. Бешеный таксист какой-то вообще. Короче, факт. Короче, факт. Если полицейский, э, типа, у него забрать машину, да, и прописать чит-код на отказ от звездочек, то тогда он сядет просто в рандомную тачку. Давайте проверим. Господи, какие все идиоты. А? Что же от меня надо -то? Сваливаем поскорей. Сваливаем! А у меня сейчас все равно. Я всегда чистый и целый. Слушайте, машина ничего так валит. Не туда еду. Трамплин. Пока. Да. Не повезло пацану. Его судьба. Менты. Так, я не хочу быть в розыске. Едем к нему в гараж. Ломаем шлагбаум Бесследно убираем двух человеков. Бесследно убираем наши следы розыска. Бежим в гараж. Идите, вы знаете куда. Я лучше на другой машине покатаюсь. Во, во во во во во сейчас на живца возьмем. Давай, давай. Маленькая караметражка, короткая Есть, мы свалили. А те-то менты куда пропали? алё алё я не понял. Куда пропали? Ну и что ты не вылезаешь. Еще твою тачку заберу. Я беру тачку. Я беру тачку. Я беру тачку. Я беру тачку. Стоп, меня могут за... арестовать же, быстрее, быстрее, быстрее, быстрее. Круто. О, спасибо, я прям так ждал этих рассказов, а я не знал. Наконец-то я выслушал эту лекцию. Хай-хай-хай-хай-хай, hi, hi, hi, hi, hi. да? хай hi, hello. Что Мое имя Маленький диалог был. Догоню! Садимся. Бьем. Выталкиваем. Садимся. Закрываем дверь и валим. Поворачиваем. С разбитым стеклом уезжаем. Приезжаем на рельсы. Чинимся. Ой, он уже едет. Короче, следующий факт. Если мы вытолкнем этого машиниста из поезда, то он просто на это наплюет. Давайте проверим. Залезли. Открыли. Топнули. А что вообще делать? Что случилось? Реально, я просто уезжаю. Он просто ушел? Что? Это неинтересно? Остановились. Вышли. И избили. Пилота. Ну или как-то там машиниста. Ему вообще все равно как никому другому. Садимся в наше корыто, открываем, залезаем, закрываем, валим. Ой-ой-ой-ой-ой. Врезаем. Валим. Так, едем. Врезаемся. Извиняемся. Валим. Врезаемся. Извиняемся. Валим. Нет, ну бандитов я проехать не могу. Хай, пацаны. Пишем секретный чик. Ха-ха. Активировано. Hello. You. Они что то там говорят? А мы за спиной достаем оружие. И делаем киш-миш. С двумя людьми. А чё все свалили-то, Алёне? Интересно. Открываем, садимся, закрываем, валим. Там менты, блин. Следующий миф, что можно пробраться на аэропорт, э, не имея права. Мне кажется, что он не работает. Ладно, шучу, я знаю. Короче, кто не верит, кто не верующий, тот может смотреть. Бам, они меня подрезали. Подъезжаем, стопимся, открываем, вылезаем, закрываем и идем Короче, два способа. Про прописываем рок И улетаем на Shift. А потом на пробел. Нажимаем F. И все, и нам открывают ворота. Или же другой способ. Челтап нагрел, тап нагрел машину мою отдай. Нет, смотри какой, а крутой, а вообще тупой. <пух> Осталось только раздавить. А, так он уже свалил. Он исчез. Прикиньте, он реально исчез, блин. Короче, вот это сообщение. Первый способ я вам показал, а второй способ это просто перелезть. Короче, нам надо бежать и много раз нажимать пробел. А пробел нажи начинать нажимать рядом с, этим, с этой халу халупой. У меня вылетело круто. Залезли и просто здесь прыгаем. Или перелезаем. Вон так, когда зампрыгаем. Ну вот и все, ребят. Это работает. А сейчас я тэпнусь туда. Ох, ребят, топнулся. Так, ну что же, и здесь мы видим самолет, и с которым связан следующий миф или факт. Не буду повторять эти действия, просто садимся. И взлетаем. А, точно, Еже поворот, а Q тоже поворот. А это типа левитировать! Взлетаем. А как взлетать? Короче, я вспомнил то самое старое управление на стрелочках. И летим. Короче, факт. Невозможно взлететь и сразу же типа сесть на одно и то же. Ну короче, не повредив самолет, давайте проверим. Ой, ой, ой, ой, тихо! Ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, горим! Знаете, ребята, проверяйте сами, если это вам так нужно. Ну реально. Такси. Предыстория: таксист оказался, таксист оказался плохой, и поэтому я его избил, но ну, он свалил, короче. <звык> <звык> Ты куда едешь, подавал По -по -по встречке, алё? Ну типа здесь два трамплина. Первый, второй. Вопрос, как нам первый заезжать. Но второй это нормально так и сделано. А вот что с первым случилось? Есть факт, если эта машина дрифтит на этой полоте то невозможно будет сделать крутой занос. Я не знаю, этот ролик получится получится 30-минутный или 40 минут. Минус я. Пару клавиш все исправит но здесь получилось потому что здесь как-то трава и она скользит да тормоза здесь отличные даже лампочки не горят о загорели а да меня э, короче это подтверждается типа нельзя так сделать арабская ночь короче я хочу домой взлет а раньше нельзя было открыть Чел просто решил полетать, что вы ко мне придрались. Причем, знаете, ребят, в, в игре GTA 4 вообще-то там можно сделать оконный режим. Но почему это нельзя сделать в GTA? сан Ты где встал Талю? Он думает, что перекресток это, короче, паркинг. Ничего удивительного. Кстати, все читы, которые я сюда вводил, вы найдете в описании ту ту ту ту Там, короче, не важно, что произошло. Водить научись. А чё, он людей сбивал. На байке. Я байк хочу. А, чел свалил без своего друга. А я еще и виноват. Goodbye, Турас. Uh, я как в стоп сейчас врезался. Я буду первым. пистой а, Ай, не успел. Ну ничего, я успею. Братиша, я близко. Ну что, думаю, я тебя не догоню? Беси те. <связать> Думать надо. Короче, зачем проверять факты, если можно просто кататься? Там мой дружбан, давайте обстреляем. А, это подруга. Только не это. Есть. А ты чё меня подрезал? Ты зря это сделал, бро. Гудбай. Минты, менты, менты, менты. Подруга выжила, пойдёмте её опять уничтожать. Я же кейбург-убийца. Ты чё подрезаешь? Крыса, а? Тоже упала, да? Да она второй раз упала. Ты крыса? Или ты кто? Так. Что? Что? Как? Я же успел вести чит. У еще и две звезды. Я еле ускочил, а вот этого. Еле ускочил. Шанс от этого ускочить очень маленький. Ты ч скорую воруешь? А я успел спасти скорую. Пусть они мне бабки платят. Причем огромные. Сваливаем. Не говори, что ты сейчас за мной просто побежишь. Типа это якобы не твоя машина была. Он реально хочет меня выкинуть из машины? серьезно? Сейчас я ему наваляю. Не-не-не-не-не. <свистит> Идите сами разбирайтесь, дети. <свистит> я в этом не участвую. Он мне дверь сломал. Как он это сделал? <свистит> Капец, не думал, что менты такие глупые. Я думаю, когда хотя бы здесь ментов нормальных сделает. Я его сломал. То, что вы сейчас услышали, вам лучше не слышать, так что забудьте. А я тут всех лечу. А байкеров не люблю. Ой, прыжочек сейчас сделали. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ой тихо тихо тихо Давай. О, отлично. Вообще супер. Так, двери закрывай, баю-бай. Еще минус 2 байкера. Ладно, друзья, серия получилась крутая. Всем огромное спа спасибо за просмотр и всем.